Испорченный жизнью язвительный лирик Не верит в стихи, что продаст поутру. Пластмассовый мир средь богемы и клиник, Прожег с Гранд Каньон вместе сердце дыру. Ехидная память томит и пытает, Но градус стакана не в силах сломить. Свое написав, как чужое читает, желая как можно скорее вновь забыть, грохочий фар современника слова, порос на странице с автографом книг, испорченный лирик напишет их снова, ведь верит, что в смысл бытия жизни в них, он тащит с собой. Чемодан отрицаний, бросая убогим на дно из монет. И лучше, среди частых его опозданий, окажется то, где его с вами нет.